Друзья мои, всем привет! Сейчас вы увидите отзыв Александра, он проходил у меня полный тренинг по знакомствам, он расскажет вам какие были мысли, какие были эмоции, какие ощущения, почему перешел, какие были результаты, какие неудачи и так далее. Саша, расскажи, зачем оставил заявку, в общем, зачем пришел на обучение? Я, значит. <гумут> <гумут> Вообще оставил заявку, когда я переехал от родителей. В общем, начал вроде больше видеться с девчонками. Хотел еще больше, но у меня не получалось. И я понял то, что как бы мне нужна помощь э, практическая. То есть не просто какие-то почитать книжечки где-то, что-то. Какие-то тренинги посмотреть, которые я все равно там не досмотрю до конца. А именно прийти, чтобы мне человек объяснил, чтобы вот, отправил, иди вот туда и сделай вот это. А, я когда подавал заявку, да, свою. Это была ночь, и у меня была такая псевдомотивация, я просто сделал такой, все, сегодня, завтра, все, поехали. Когда мне <смех> перезвонил ты с утра, я уже такой, блин, а нужно ли мне это? Не нужно. В итоге мне немножко пришлось себя заставлять, но в целом я понял то, что наверное, это был какой-то страх, который нужно было просто пересилить, и в принципе, после этого я нисколько не пожалел. Когда Пришел на консультацию, собственно, первую, все было окей, okay, вообще никаких проблем. Когда пришел на первое занятие, я уже поднапрягся, что типа сейчас я пойду а, подходить к людям на улице, доебываться, блин, до простых людей, которые хотят отдохнуть, куда-то идут по своим делам. А, когда ты сказал вот просто, вот та девчонка, ты идешь к ней, я такой, блин, ну, у меня нет выбора, все, я иду туда. И это был мой первый подход вообще в жизни на улице, вообще, наверное, к человеку. А, Какие были ощущения? Было происходит? очень стрёмно, очень стрёмно Именно до того... перед подходом или во время знакомства? Э, перед подходом, и вот как только я начал говорить и как только она на меня отреагировала, меня сразу все, окей, все классно, все круто. После этого были какие-то неадекватные истории, были отказы, больше, наверное, чем э, положительных каких-то результатов. Мне кажется, что это, в принципе, окей, так и должно быть. И ну, то есть мне... То есть сказали нет, значит нет, окей, как бы я спокойно на это реагировал, понимая, что я могу подойти еще кучу раз к другим девчонкам, которые, скорее всего, будут более лояльны ко мне. Хорошо, а расскажи, как вообще меня нашел, То есть э, по каким запросам искал, то есть через сайт, через YouTube uh -huh. или кто-то подсказал? А, я года два-три назад, наверное, тебя нашел. Можно сказать, случайно. Я просто вбивал в интернете, ну, в гугле чисто искал, значит, пикап, там, знакомства, все дела. Хотел вот именно найти личный какой-то тренинг. Была куча ссылок на всякие групповые, но я считаю, что это абсолютно неэффективное вообще занятие. И поэтому, ну, собственно, тебя нашел, так как ты был практически единственный в Минске, кто этим занимался. Я думаю, на сегодняшний день это остается так же. Скажи... Вот ты два года назад меня нашел. <связывая> Почему только спустя два года ты решился, <связывая> что нужно пойти все-таки и закрыть этот вопрос? А, ну, два года назад я, назовем так, был немножко дурачком и не совсем понимал, что нужно тратить деньги на свое развитие. И, в принципе, наверное, тогда и особо меня денег не было. Вот. Потом я за эти два года начал самосовершенствоваться, начал зарабатывать больше и я понял то, что у меня есть какая-то часть жизни, которая не закрыта. Я не могу просто, да, познакомиться с любым человеком, с которым я хочу познакомиться и, блин, меня это напрягало очень сильно. И я решил, что как бы сейчас или никогда. Я понял. А что можешь посоветовать парням? Mm -hmm. Я думаю, что у большинства есть какие-то сомнения, то есть, было даже так. Я, ко мне приходит человек на, на консультацию, записывается на тренинг и говорит, а я тебя вот полгода назад там на улице видел, узнал. Я говорю, почему не подошел? Да, я не знаю, как-то стрёмно. Ребята, не бойтесь, я не кусаюсь, я ничего плохого с вами делать не буду, ни на консультации, ни на тренинге, потому что, опять же, кто-то там говорит... Оставил заявку, и вот первое занятие, и я сижу и хочу слиться. Я думаю, а что он будет со мной там делать, а какие задания, страшно. Не нужно бояться, потому что у меня идет плавное обучение, то есть это индивидуальная работа. Ты приходишь, мы с тобой общаемся, я тебе даю какие-то определенные задания. Вот, например, как Саша говорит, я ему сказал, дитой девчонки. Я перед этим рассказал, что делать, как делать и так далее. И, соответственно, если вот он подошел, и я понимаю уровень человека, и как дальше с ним работать. Если бы он не подошел, то мы начали бы действовать по-другому. Я бы не пихал его в спину и не долбил, что иди, иди. Я могу иногда пихнуть в спину, но когда я понимаю, что человек сможет это сделать. Поэтому не надо бояться, особенно записываться на бесплатную консультацию. Вы можете позвонить, оставить заявку, я позвоню, мы либо по телефону пообщаемся, либо встретимся вживую, пообщаемся. То есть это все нормально, вы абсолютно ничего не теряете. Хорошо, что бы ты посоветовал парням? Если вы сейчас сидите на сайте и думаете, подавать или не подать заявку, то 100% просто. Это просто написать свой, свое имя и свой телефон. Блин, даже вымышленное имя подойдет, потому что Валер все равно не будет проверять. Ему на это абсолютно все равно, как, как вы придумали имя или оно настоящее. Бывает, да. То есть отправляют... Там... Буква, буква <смех> не, букву Г не надо, вот да, придумайте, <смех> да. если вас зовут Егор, напишите Игорь там или что-нибудь такое. Все равно никто это не проверит, никто вас никуда не будет сливать, никаких баз данных Валер не собирает, я надеюсь. Вот, <смех> и э, все максимально адекватно, то есть... Вас ничто не обязывает, да, там, не поднять трубку на завтра, но, конечно, поднимите, потому что только так можно получить результат. Я понимаю, что страшно, я понимаю, что, да, не хочется делать то, что не хочется, но все мы понимаем то, что только такими действиями можно достигнуть реального результата, начать знакомиться и кайфовать от своей жизни. Приходите на консультацию, понимаете, что человек адекватный, платите деньги, занимаетесь, кайфуете просто от жизни.